Всем привет! С вами на канале Дети с Синдромом Дауна, творчество и жизнь. И в этом видео в коротком, интересном я расскажу, как я все-таки попала на первый канал. Ну что ж, давайте начнем. С чего все началось? Началось с того, что я просто захожу в свой телефон, просто решила сесть в контакт. А, вот сижу просто вконтакте, все нормально, все у меня уведомления появились, тут у меня уведомления появились, вот. уведомления грузятся, вот такая листаю, листаю, листаю, и тут видео я выкладывала это два года назад Видео посвящено мемориалу погибшим детям, э, автор Муса Джалиль. И тут я вижу комментарий написан. Ой, э, написала мне Евгения. Добрый вечер, меня зовут Надежда. Я редактор программы «Видели видео» на первом канале. Я бы хотела пригласить вас принять участие в съемках программы. Так. Очень заинтересовал ваш блог. Заранее благодарю за обратную связь. Я такая... Я думаю, М -м, интересненькая. Ладно, написала... Написала ей в ответ. Ответила в лосе. И тут все понеслось. И тут она мне скидывает информацию, новости. Я такая... Меня пригласили на первый канал. Вау! я такая, Вы видели мои эмоции? Это вообще... Выше пилотаж. Первым делом я написала девочкам, подругам. Первым делом я сначала сказала подругам, потом сказала еще одной подруге по театру по Лине. вот. И потом уже я смелилась сказать маме. И мама такая, так поехали. И тут все. Нам уже говорят, что вот сроки уже на этой неделе нужно ехать. На этой неделе нужно ехать. Такая крутяк, ладно. У мамы все планы сменились тут же. Мы поехали, вообще мы собрались мысленно, какие вопросы задавали, еще непонятно, вот. Ладно, вроде как у вас такая радостная, счастливая. Ну, девчонки мне говорят, а вдруг это мошенничество, а вдруг там это все-то не то, вот. И я скидывать им переписку мне скинули документ подтверждающий что женщина работает на первом канале вот вроде как и не мошенничество еще написали мы все оплачиваем гостиницу оплачиваем все оплачиваем вот и такая крутяка в общем ладно и началось и там такое началось это все вообще... Как будто мы попали в сказку в Москве, конечно говоря, вот. Мы ехали, на, не на необычном поезде, поезд, поезд ну, такой, поезд как поезд, вот. И там типа как купе, но поезд в СВ, то есть мы с мамой были одни. Там и питание тоже было, вот. Нас накормили завтраком, да, нет, сначала мы поели ужином, потом завтраком, вот, и мы там оказались в Москве, в Москве мы были где-то примерно три дня, да, три дня, вот, закрутилось и завертелось все, мы, да, вот. мы там с мамой там придумали программу, куда хотели сходить, а я то все хотела, я тут смотрела видосики разных, лайкеров и блогеров я все хотела чтобы этот аквариум найти где он этот черт возьми аквариум вот я сказала маме я бы я там в общем нашла сама в интернете нашла сама где находится данный аквариум большой такой вот в москве вот и там как раз вот мы и туда поехали до айва авиапарка, да, правильно, надеюсь, правильно сказала, вот, короче, три дня были насыщенные, самое главное это были съемки э, и то, что там вообще происходило, мне очень все понравилось, мне впечатлили все, конечно, эксперты, э, сам ведущий, ну, ведущий, если честно, он такой общительный, такой приятный, прикольный, э, вот, и даже не знаю, как выразить эмоции, потому что я еще такая, например, сказала, приглашайте еще. он такой интересный. вот на самом деле Александр, он такой, я бы сказала жизнерадостный, прикольный, веселый. еще мне удалось пообщаться с экспертами после съемок. мы дождались, фотографии, сделали кучу фотографий. Вот, короче, была вся под впечатлением, э, когда сам, э, сам э, ролик уже вышел, то есть, да, на первом канале я ждала, я ждала, наверное, все его уже видели, вот, э, как все это закрутилось, завертелось, короче, э, коротко и ясно, смотрите мое видео, видео, фильм, э, влог-фильм, э, зачем я поехала в Москву. Вот, э, так что э, видео это будет в, э, в описании, ссылочка будет в описании, по, по, зачем я поехала в Москву и так далее. Вот как-то так закрутилось-завертелось, так что э, сейчас э, я буду уже пробовать выкладывать. Мне, если разрешат, то выложу видео обязательно. Это будет следующее видео после этого видео и как раз потом уже и все надеюсь вы увидите все записи долгожданную потому что вы все меня спрашиваете вот в общем как-то так я счастливая была ну и потом я поинтересовалась что там такое что за голосование короче я выставлю ВКонтакте, в Телеграм-канале ссылочку, где можно проголосовать за данный ролик. Я выставлю ссылку на ролик, который там, ролик-фрагмент, и выставлю ссылку на голосование. Прошу я вас, любимые мои подписчики, проголосуйте за данное видео, чтобы я снова попал на эту программу, на предновогоднюю, вот... Это еще, думаю, желание. Вы сделаете большой подарок для меня, для мамы, чтобы мы оказались снова на первом канале. Вот. Если все получится. Так что голосуйте! Вот. Если вам понравилось это видео, то обязательно, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Буду рада всем. Буду вообще всем рада. Вот нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео, в общем, а я счастливая, в общем, подписывайтесь, буду рада всем, и также подписывайтесь на мой телеграм-канал, и контакт, короче, все соцсети, которые у меня есть, подписывайтесь, будьте в курсе всех моих событий, в общем, всем спасибо за видео, всем пока!